Всем привет, дорогие друзья, с вами как всегда Билыч, и сегодня у нас на обзоре достаточно дешевый 2 SSD от компании DIGMA, это модель Mega G1, и она примерно на 10-20% дешевле, чем ее конкуренты, так что давайте смотреть, что же она из себя представляет, и представляет ли она интерес покупки. Физически вся начинка у Mega G1 находится на одной стороне. Имеется 4 чипа 128-слойной TLC памяти от YTMC и контроллер Inagrid IG5216BBA. Контроллера пугаться не нужно, друзья. Inagrid используют многие фирмы, в том числе довольно именитые. Драмбуфера у данного накопителя нету. Однако нынче с выходом 980 Samsung или, скажем, 770 VD, это не является показателем Почти ничего и такие накопители могут быть довольно шустрыми в обычных повседневных задачах. Но давайте не гадать, а что же будет, а смотреть на реальные тесты. Первым делом проверяем работу кэша при последовательной записи. Итак у нас 1860 гигабайт доступного места и примерно 420 из них или 20 процентов накопитель отрабатывает в SLC режиме со скоростями записи в районе 2800 мегабайт в секунду. Затем идет запись в основной массив памяти Мне надо сказать что идет она довольно быстро порядка 1000 мегабайт в секунду это очень неплохой результат, но на отметке в 60 процентов начинает сбавлять скорость ибо идет одновременно и процесс записи и процесс высвобождения ячеек динамического SLC кэша и скорость снижается ниже 250 мегабайт в секунду. Однако, друзья, такой сценарий, что вы запишите разом все 2 терабайта, крайне маловероятен так что в этом плане тут в принципе все хорошо. Тем более, что хоть кэш тут и динамический, то есть по мере заполнения SSD его объем снижается, но при заполнении накопителя даже на 75% кэш 2 терабайтного ssd составляет весомые 180 гигабайт и вы должны понимать что вы не будете в своей работе превышать его объем и вся работа будет вестись преимущественно из кэша замечу кстати что пока я тестировал кэш а это заняло более часа непрерывной записи накопитель нагрелся всего до 72 градусов что в целом неплохо однако он стоял в верхней позиции рядом с кулером процессора рядом с моей Noctua, и в системах без обдува можно ожидать более высокие показатели, но я не думаю, друзья, что тут возможен какой-либо тротлинг. Но ну, а далее, друзья, мы проверяем, как же у нас работает последовательное чтение и запись при разной глубине очереди запроса. Нас более всего интересуют очереди от 1 до 4, как наиболее адекватные для задач обычного пользователя. По записи все в целом неплохо, с глубиной 2.4 накопитель выходит на заявленные скорости и даже при глубине в единицу получаем достойный результат в 2000 мегабайт в секунду. А вот по чтению мы видим, что G1 не шибко-то желает следовать спецификации. И вообще обещанные 3300, видимо, реально получить лишь в нереальных сценариях с огромной очередью запросов. Однако делать такие тесты типа того же CDM я не вижу никакого смысла. Да и вообще последовательные операции это копирование файлов в рамках самого диска или копирование их с или на ваш диск с других накопителей. И в быту такие задачи встречаются не так часто. А работа со сторонними накопителями чаще всего будет вообще ограничена скоростями этих самых накопителей, а вовсе не вашего SSD. Поэтому от последовательных операций мы переходим к случайным. Они-то и покажут нам эффективность работы Мега-G1 в операционной системе, приложениях и, конечно же, играх. И тут мы видим в целом аналогичную ситуацию по поводу соотношения записи и чтения. Записью мелкоблочных операций с глубиной очереди в 4 и размером блока от 1 до 8 килобайт, то есть наиболее приближенных к реальности, накопитель справляется в целом хорошо. Для примера вот тесты VPN100 от Patriot, который сделан на относительно недорогой тоже платформе FISAN с контроллером E12, которую в принципе используют многие производители, просто клея свой лейбл. И как как мы видим, скорости записи тут хоть и отличаются, но не критично. А вот по чтению накопитель от DIGMA отстает от конкурента почти в 5 раз. Выравнивание скоростей идет только при размере блока в 256 килобайт, что крайне далеко от реального использования и по факту уже больше переходит в разряд последовательных операций. Я думал, что это лишь мой глюк, но почитав другие тесты, увидел, что ситуация у всех плюс-минус аналогичная. Возможно сказывается отсутствие драмбуфера, а возможно это особенность работы именно данного контроля хотелось бы конечно посмотреть на результаты накопителя в имитации реальных задач, например в тесте 3 d mac Storage DLC, но с его покупкой в нашей стране есть определенные проблемы, поэтому приведу данные не своих тестов, и как мы видим по ним показатели-то довольно средние. Но друзья в конечном итоге для тех кто рассматривает себе данный накопитель для покупки все упрется в стоимость, ибо стоит он как я и сказал дешевле всех остальных NVMe накопителей, так что если вам нужен будет дешевый накопитель большого объема, скажем, под хранение игр, то, конечно, рассматривать дигму как альтернативу жестким дискам или SATA SSD действительно стоит. Вот как-то так. Но если вам, друзья, нужен будет SSD-накопитель, то ссылки как на данный SSD, так и на более дорогие варианты, которые я могу вам порекомендовать, конечно же, будут в описании. Все ссылки я даю на Яндекс.Маркет, можете сравнить цены и выбрать то, что вам больше по душе. Ну и не забывайте жать лайки, подписываться на канал и нажимать на колокол, чтобы не пропустить все самое новое и интересное. Скоро у нас будет достаточно большое видео на тему SSD накопителей. Всем еще раз спасибо и до новых встреч.